Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. С возвращением в другое видео. Сильны ли вы ментально? Умственная сила относится к тому, насколько вы устойчивы и уверены в себе под воздействием стрессов, давления и проблем, возникающих в вашей жизни. Существует целый ряд факторов, которые могут нанести вред вашей умственной силе без вашего ведома. Пожалуйста, обратите внимание, что это видео не предназначено для нападок на кого-либо, кто сталкивается с какой-либо из тем, перечисленных в этом видео. Вместо этого он предназначен для того, чтобы помочь вам определить способы, с помощью которых вы можете совершенствоваться. Итак, вот шесть привычек, которые могут сделать вас умственно слабыми. Номер один. Наличие негативного мышления. Как часто вы ловите себя на том, что жалуетесь на повседневные неудобства? Замечаете ли вы, что окружающие вас люди всегда упоминают наихудшие сценарии развития событий? Вы можете быть удивлены тем, сколько негатива вы храните в себе и выражаете. Хотя неудачи неизбежны, то, как вы реагируете на эти ситуации, является одним из верных показателей вашей умственной силы. Фактически, исследователи из Стэнфорда обнаружили, что то, как вы хотите чувствовать, определяет, могут ли другие негативно влиять на ваши эмоции. В частности, они обнаружили, что тех, кто хотел сохранять спокойствие, меньше беспокоили разгневанные люди по сравнению с теми, кто хотел чувствовать гнев. Номер два – не выражать себя. Есть ли у вас место, чтобы выразить свои эмоции? Иметь выход своим эмоциям, будь то запись в дневнике или разговор с любимым человеком, невероятно важно для вашего психического благополучия. Эмоции служат для того, чтобы направлять вас, и хотя откровенность о них была заклеймена как слабость, на самом деле верно обратная. Способность выражать себя – это сильный признак умственной силы и жизнестойкости. В исследовательской работе Patel and Patel рассматривался эффект, который может иметь подавление эмоций на психическое благополучие, и обнаружил, что это может привести к депрессии. Итак, как насчет того, чтобы выделить немного времени, чтобы выразить, что вы на самом деле чувствуете? Номер три. Фантазировать вместо визуализации. Ловите ли вы себя на том, что постоянно мечтаете о великих вещах, которых хотите достичь, но никогда на самом деле не предпринимаете никаких действий, чтобы эти вещи осуществились? Визуализация – это представление будущего и, в отличие от фантазирования, предполагает постановку четких целей и планов. В то время как фантазия – хорошее место для начала, визуализация проясняет планы и в результате поддерживает вашу мотивацию. Номер четыре. Не уделяйте времени личным отношениям. Когда вы в последний раз разговаривали с другом или членом семьи? Хотя оставаться на связи во время пандемии было непросто, сейчас это важно как никогда. Отсутствие времени для других может заставить вас чувствовать себя изолированным, независимо от того, насколько вы интровертны. Психически сильные люди способны осознать важность наличия системы поддержки. Исследование Sandstorm and Done показало, что социальные взаимодействия как с близкими, так и со слабыми связями способствуют нашему психическому благополучию, предполагая, что все виды социальных взаимодействий могут быть полезными. Номер пять. Попытка все контролировать. Наметили ли вы в уме все особенности своей жизни? Например, когда ты найдешь свой идеальный дом, когда выйдешь замуж и заведешь детей. Попытка контролировать все вокруг вас, скорее всего, в конечном итоге навредит вам в долгосрочной перспективе. Если вы слишком зациклились на одном пути, вы можете стать недалекими и упустить другие возникающие возможности. Если вы слишком сосредоточены на одной карте, вам также может быть труднее справляться с вещами, когда они идут не по плану. Жизнь непредсказуема, и ключевая часть душевной силы – это способность принять, что это невозможно контролировать все. Номер шесть – беспокойство о том, что говорят и делают другие. Ищите ли вы одобрение других людей? Сравниваете ли вы себя и то, что вы делаете, с теми, кто вас окружает? Несмотря на распространенную неуверенность, постоянная зацикленность на том, чтобы делать что-то ради других, может быть признаком эмоциональной слабости. Последствия того, что вы делаете что-то, чтобы угодить другим людям, могут заставить вас потерять из виду то, что важно для вас. Точно так же сравнение себя с другими может демотивировать вас. Помните, что каждый живет своей жизнью с разной скоростью, и самое главное в жизни — сосредоточиться дальше. Это ваше собственное дело. Итак, вот оно — шесть привычек, которые могут сделать вас умственно слабыми. Были ли у вас какие-либо из перечисленных привычек? Если это так, пожалуйста, помните, что признание умственной слабости — это первый шаг к наращиванию умственной силы. Хотя это может быть непросто, самое главное — не отказываться от тех областей, которые вы решили улучшить. В конце концов, умственная сила – это все, что нужно для стойкости и старания изо всех сил. Пожалуйста, сообщите нам в разделе комментариев, какие привычки вы хотели бы попробовать и улучшить. Все использованные ссылки также добавляются в поле описания ниже. Как всегда, большое вам суперспасибо за просмотр! Не стесняйтесь ставить лайки, подписываться на канал Немиркин, если вы еще этого не сделали, и делиться со всеми, кого вы знаете, кому сегодняшнее видео может оказаться полезным. Увидимся в нашем следующем видео! Спасибо, что посмотрели.